Добрый день, дорогие сторонники правильного и рационального питания. В последнее время очень часто мне пишут один и тот же практический вопрос. Как соединить правильное питание с постом, который на сегодняшний день есть? Давайте с вами разберемся с этим вопросом, потому что на самом деле он действительно очень важный, он очень актуальный. И здесь мне хочется немножко все-таки вспомнить одни, ну, такие такие исторические факты. Если взять наших с вами предков, да, которые, собственно говоря, и пошли посты. Почему был, допустим, предновогодний пост, да, рождественский? Он был для того, чтобы человек, во-первых, соединил свои мозги с нашим Творцом. Это понятное дело. Второй момент, это то, что в эту, в эту ситуацию, в, это, в этих условиях уже заканчивается основная такая еда, то, что было собрано, фрукты, овощи, то есть практически ничего этого уже не было. Коровы, которые были, или скотина так называемая, да, то есть она вся была, ну, условно, ожидала пополнения, поэтому в это время коров никто не забивал особо. Да, в, в данной ситуации должно было быть какое-то ограничение. Поэтому э, были придуманы эти посты. Во время, допустим, Великого Поста перед Паской, да, там было все еще хуже, уже все, что можно доели, уже все, что можно допили, да. И если э, в процессе, допустим. Рождественского поста, который перед Рождеством идет, действительно, хотя бы можно было есть рыбу, то в процессе Великого поста даже уже и рыбы не осталось в реке. Ну, вот не то, что не оставалось, но достаточно маленький объем. Поэтому тот пост был еще более, я бы сказала, ограничен. А теперь давайте проанализируем это с точки зрения нашей современности. Перед тем, опять же таки, это мое видение, возможно, у вас есть свои вопросы по этому поводу, давайте с вами зададим вопрос, а с какой целью я решил поститься, и вообще, что такое пост? Ведь если взять в более глубоком аспекте, да, пост это не только вот то, что у нас с вами очень часто происходит, пост это диета. По сути дела диета, которая убирает животные, мясные, молоко, творог, яйца и тому подобное. То есть для многих людей почему-то это считается постом. И в данной ситуации давайте рассмотрим глубже. Ведь пост – это да, безусловно ограничение этих продуктов, но при этом это еще и работа нашего сознания, то есть отказ от развлечений. Отказ от выполнения, там, э, получения сексуальных там, наслаждений, да? отказ от увеселительных мероприятий. То есть в это время желательно, чтобы человек э, шел к Творцу и, ну, по крайней мере, хотя бы каждый день были включены определенные э, чтения определенных святых писаний. Назовем это так. Можно по-простому сказать молитвы, но это где-то в этом плане. Поэтому очень часто, когда вы мне пишете... Я вот хочу поститься, поэтому я хочу задать вам вопрос, с какой целью вы это делаете. То есть у всех наших действий должна быть какая-то определенная цель. И если уж мы решили поститься, то давайте определимся, зачем. Если вы действительно глубоко верующий человек, это, это признаю, преклоняюсь, и это огромный-огромный плюс, но большинство людей, которые мне пишут, они просто пытаются ограничить. А те, кто не готов полностью убрать вот, э, э, все животные продукты, они говорят, да это нам вообще не нужно. Друзья, услышьте меня, пожалуйста. На самом деле для каждого человека может быть определенный Пост. Но пост не в том плане, как он должен быть в оригинале. Понятно, он должен быть благословлен, должна быть исповедь, должно быть благословение. Это все, пожалуйста, не ко мне. Я этих подробностей вам рассказывать не буду. А вот с точки зрения того, что происходит у нас с вами, я говорю с точки зрения питания. Да? То есть, каким же образом мы можем для своего организма сделать что-то полезное? Я могу вам предложить, каждый для себя может сделать определенный пост. К примеру, вы решили, мясо вы оставляете, вы очень физически работаете. Кстати, здесь очень хочется заметить одну такую немаловажную вещь. Если взять и проанализировать наших предков, которые жили там 100 лет назад, то в этот момент они не работали физически, они не работали настолько умственно, у них не было такой, они ну, по сути дела лежишь на печи, дрова вот, и какое-то домашнее хозяйство. И если взять наших жителей современности, которые чуть ли не 20 часов бегают в режиме в этом, да, то здесь как бы вот сложно посмотреть, насколько это может быть полезно. Так вот, возвращаемся теперь, каким образом каждый человек может для себя сделать какой-то определенный пост. Ну, к примеру, кто-то ест много сладостей, плюшек, булок и тому подобное. Вы берете для себя на какой-то короткий отрезок времени, Обязательство о том, что вы не будете в этот момент есть э, конкретно булок или плюшек или печенье. И поверьте, для вас это будет тоже определенный пост. Почему? Потому что вы мало того, что приняли решение, мало того, что вы поставили для себя ограничения, но при этом вы еще и выполняете. А когда человек берет ограничения вообще по всем параметрам, это, кстати, одна из проблем всех диет. Вот вы вчера ели абсолютно все, потом вам срочно резко все это ограничили, вы терпели неделю, через неделю вы срываетесь и, как говорится, во все тяжкие, едите все и совсем без разницы. Вот наша с вами задача, ведь мы не роботы, у нас невозможно включить тумблер. Я еще раз говорю, я преклоняюсь перед людьми, которые включают свои желания сознанием. То есть человек понимает, для чего ему пост как таковой, с учетом молитв там, и всех остальных моментов. А для всех остальных людей я предлагаю найти для себя какой-то свой маленький пост. Это могут быть конфеты, это могут может быть или сладости, или в конце концов мясо, или жареное, или майонез, или кетчуп, или... Но вот что вы едите, кто-то может быть кофе, кто-то может быть какие-то газированные напитки, выберите для себя какой-то маленький пост, с чего-то начните. И если вы уже сегодня с чего-то начнете, то поверьте, пройдет время и, через, и таким образом, а у нас постов в течение года достаточно много, плюс вы будете менять свое мышление и сознание, и таким образом вы не спеша сможете убрать очень много вредных продуктов в своем рационе. Это очень работающий метод, единственное, это даже не обязательно ждать какого-то ну, христианского праздника, потому что здесь очень много разных вероисповеданий. Не обязательно ждать какой-то праздник, а достаточно просто взять для себя какое-то маленькое ограничение и таким образом это все компенсировать. Теперь следующий момент для тех, кто все-таки уже решился и идет по пути правильного поста, когда вы убираете абсолютно все животные продукты. Там изредка необходимо, можно позволить себе рыбу съесть да, и растительное масло. Дорогие мои, вот здесь очень важно, чтобы вы не просто убрали, здесь очень важно, чтобы вы грамотно заменили. Потому что в силу своей жизни очень часто общалась с людьми, и действительно был момент, когда я больше 10 лет не ела вообще мясных продуктов. Вообще ни в каком варианте, ни в колбасах, ни в курицах, ни в чем не, не мерилась. И вот на тот момент общалась с большим количеством вегетарианцев, которые, казалось бы, они не ели мясо, но они могли зайти в Макдональдс, взять себе картошку жареную и сидеть есть. Вот меня это всегда потрясало, допустим, да? То есть, казалось бы, ты этого не ешь, но ешь вредные продукты. Поэтому здесь вот всегда чаша весов, она колеблется, Да. И все-таки я говорю о тех людях, которые решили все-таки идти по правильному посту, убирается животная пища. Ваша главная задача заменить полноценным белком. Да? Вот давайте с вами еще раз проанализируем с точки зрения пользы. То есть животная пища, если взять мясо, ну и сюда же курицу сюда относим, да, все виды мяса, это яйца это молоко это творог ну вот собственно говоря это все идет животная пища но по сути дела это все белок да? то есть никуда мы этого не денемся каким же образом нам это компенсировать где мы можем добрать белок из нашего с вами рациона то есть по сути дела у нас остается да, это каши, хотя в кашах не очень много белка. Кстати, какая каша самая активная по белку? Я беру постсоветское пространство. Да, это действительно гречка, здесь никуда не денешься. Самый лучший вариант есть зеленую гречку, потому что если мы уже берем совершенно жареную гречку, это ну, немножко не тот формат, потому что если бы вы... Кстати, а вы задумались, почему жареная гречка? которая уже усохла, потеряла вес, почему она стоит в полтора раза дешевле, нежели сырая гречка? Если не задумались, пишите вопросы, это тоже достаточно интересный момент, я сейчас не буду на него тратить время. Итак, мы можем это взять из каш, безусловно, и второй такой огромный пласт белковых продуктов, это все бобовые, как таковые, да, и в данной ситуации вы должны четко понимать, что задача все равно каким-то образом компенсировать. Потому что очень часто бывает, что человек, который сел на пост, он убирает, скажем так, животные белки, в результате он догоняется углеводами. И вроде бы... Пост идет, а кто-то пост пытается во время поста сбросить вес. Вот услышите, это, это слова из разных э, коробочек условно. Да? Пост – это пост, а вес – это вес. Если вы путем поста хотите сбросить вес, то это не совсем э, верное решение. Да? То есть это совершенно разные слова. Поэтому в данной ситуации, если вы уже и решили, э, ну, скажем, поститься, то ваша задача заменить это. Собственно говоря, человек осознанно принимает решение, что он просто меньше ест. В народе называется «меньше жрет». Вот как хотите, так и понимаете, простите, но это слово именно так и звучит. Поэтому вот из белковой пищи это бобовые. И здесь очень важно, чтобы вы это все хотя бы как-то чередовали. Если вы можете позволять себе рыбу, пожалуйста, это еще и рыба, да? То есть вот, ну, скажем, не особо большой перечень, да, это орехи, но в орехах огромное количество жиров. И вы должны понимать, что масло растительное, то же самое, несчастная ложка столовая, 25 грамм, да, 100 грамм это практически любое масло, какое бы оно ни было волшебное, оливковое, еще какое-то, это 100% жир. Это практически 600 калорий 100 грамм, а в одной ложке 25. То есть, вот теперь и считайте. Это к вопросу о том, можно ли похудеть на посту. да? И то же самая картина идет с орехами. Орехи очень высококалорийный продукт. Та же самая картина относится к сухофруктам. Это тоже вкусный, калорийный продукт, который дает нам максимальное количество еды. Поэтому, дорогие мои... Я надеюсь искренне, что сегодня каждый из вас взял для себя какой-то кусочек информации и о чем-то задумался. Если у вас возникли вопросы, которые касаются поста правильного питания, пишите, пожалуйста. Мы в следующих уроках обязательно ответим на ваши вопросы. На этом я желаю вам всего доброго. Выберите для себя свой пост. Да? Я желаю вам творческого вдохновения в этом направлении, потому что у каждого есть возможность изменить самого себя только при одном условии, при вашем собственном желании. На этом я завершаю наш маленький короткий урок. С любовью, Наталья Мальцева.